Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. Давненько мы с вами ничего не слышали от компании Pupu, правда? Правда. В этом ролике я расскажу вам про новый девайс от этого прекрасного производителя под названием Doric 60. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой панели изображен сам девайс, чуть выше находится логотип компании, а в самом низу располагается название устройства. На противоположной стороне у нас все как всегда. Технические характеристики и комплектация. А перед началом видео я хотел бы сказать, что ко мне в руки попал образец не для продажи, так что конечный вид упаковки и ее внутренности могут отличаться от моих. Открыв коробку, мы первым делом увидим сам девайс с предустановленным картриджем. Под ним располагается небольшая коробка, в которой находятся два испарителя, кабель USB Type-C для зарядки устройства и инструкция. Девайс получил цилиндрическую форму и довольно простой дизайн, вдохновленный колоннами римских пантеонов. Производитель представил нам сразу 5 различных цветов. Из классических мы имеем темно-серый, а все остальные будут более яркие и необычные, как в моем случае, такой синя-темно-синя-фиолетово-бирюзовый цвет. Габариты у устройства довольно компактные, и он с легкостью поместится в любой руке, не вызывая при этом дискомфорта. Корпус у устройства гладкий, а в нижней части находится логотип производителя и название устройства. В самом же низу располагается резиновая ножка, благодаря чему он будет Довольно уверенно стоять на любой плоской поверхности. Монотонность устройства слегка разбавили тонкими металлическими полосками в верхней и нижней части девайса. Кнопка Fire расположена ближе к верхней части устройства. Она овальная и довольно удобная. Также обладает приятным кликом. Чуть выше кнопки Fire располагаются три светодиода. Они показывают пользователю заряд аккумулятора, и также благодаря им можно понять, какой режим мощности был выбран. Кнопка Fire выполняет сразу несколько действий. Во-первых, она включает и выключает устройство. Во-вторых, при нажатии на кнопку Fire напряжение передается на картридж. Ну и в-третьих, она переключает режимы парения. Нужно нажать три раза и после чего однократно переключать эти режимы. Также в этом устройстве есть датчик затяжки, а это означает, что для парения нам не обязательно нажимать на кнопку Fire. Стоит заметить, что мощность этого малыша составляет 60 Вт. Внутри этого небольшого девайса находится просто монструозный аккумулятор объемом 2500 мАч. Заряжается он силой тока в 1,6 А, а это означает, что от 0 до 100% мы будем его заряжать примерно 1,5-2 часа. Еще хочу сказать, что чуть выше кнопки Fire располагается полноценная регулировка обдува. Настраивается она от тугой сигаретной при помощи двух небольших точек до вполне себе хорошей кальяны при помощи двух огромных овальных отверстий. Ну что ж, пришло самое время поговорить про картридж. Крепится он к корпусу МОДА при помощи мощных магнитов. Его объем составляет целых 4,5 мл, а работает он на сменных испарителях серии PNP. Так что вас ждет большое разнообразие. В плане вкуса и передачи никотина никаких вопросов нет. Это проверенные испарители, которые славятся своим отличным вкусом и прекрасной передачей никотина. В конце ролика я могу смело сказать, что данный девайс ничуть не хуже легендарного iJust, который своим появлением просто взорвал рынок вейпинга. У Вупу огромный аккумулятор на 2500 мАч, у него прекрасные испарители, которые классно передают как вкус, так и никотин. У него классная затяжка и сам по себе уняха который приятно ощущается в руке. С вами был Глеб и сигарет нет. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.